Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UC Fight Night, очередные убойные ночи. И как раз таки в этом видео хочу рассмотреть бой, один из боев Карда по легкой весовой категории между Ланда Ваната и Чарльзом Жарденом. Ну, Ланда Ваната это 30-летний боец, американский боец смешанных единоборств. В профессионалах провел 19 боев, из них 12 одержал победы, и вроде бы в двух боях у него были нищие. UFC выступает он с 2016 года. В первом бою, если не ошибаюсь, вышел он именно на замену против Тони Фергюсона, которому проигрался обмешанного во втором раунде. Ну, хочу заметить, что это был относительно конкурентный бой. И в первом раунде Ланда отправил Тони в нокдаун. И, в принципе, был у него тогда шанс завершить бой, но, наверное, не хватило опыта. Ну, мы знаем, по крайней мере, каким зверем был Фергюсом в те годы, когда его не мог никто остановить в принципе. И я вообще считаю, что как раз-таки этот бой против Тони Фергюсона сломал карьеру Ландова наты До боя с Фергюсом он шел непобежденным бойцом, и это очень опрометчиво было первым боем UFC драться с Тони того уровня. Надо было, конечно, постепенно повышать уровень позиции. вполне вероятно, что путь бойца сложился бы более удачно, но ланда и его команда думали иначе, хотели словить хайп, но словили первое ненужное положение в карьере. Ну, его стиль ведения боя очень напоминает э, стиль ти ди ла э, В НАТО универсальный боец Обладает незурядным стилем ведения боя Сложно предсказать откуда Ланда нанесет свой удар И нанесет ли он его вообще Может под ударом легко замастеровать сближение и перевод в партер Очень удобный, непредсказуемый боец непредсказуемый. Также есть у него неплохая борьба и партер Где имеется у него коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу вот. Может нокультировать, не скажу, что одним ударом, но проведя точную комбинацию ударов вполне. После боя с Фергасом Ваната чередует победы с поражениями. Давно уже находится не в топе дивизиона, но его можно назвать крепким среднячком полусредней весовой категории. Чарльз Жерден. Ну, Жердену 26 лет, боец из Канады, в профессионалах, провел 17 боев, из которых 12 одержал победы. В одном, мне кажется, бою было ничья у него. Это довольно-таки универсальный боец, неплохо показывает себя как в стойке, так и в партере. Не очень уверенно Чарльз выступает в UFC, правда, как его соперник чередует промоушен и победы с поражениями. Скажем так, с ноу с ноунеймами он выходит победителем, но ну а с более именитыми соперниками он не вывозит. Можно его звать, назвать не более чем середнячок и все, ну это, наверное, факт. Ему 26 лет, возможно, все еще впереди, но это не точно, что-то как-то все под вопросом тут. Что у одного бойца, что у второго бойца. В принципе, хватит кардио на трехраундовый поединок. Ну, у Наты будет преимущество небольшое в речи рук на 5 сантиметров. Оба бойца в своих боях принимают в принципе, достаточно много урона. Но так как у, у Ланда в карьере будет побольше именно за рук, побольше принятого урона, соответственно, больше он изношен, чем его соперник. Но, позиция посерьезнее, естественно, была у Ланда у Наты. Ну, в принципе, на бумаге нас ожидает более-менее равный бой, я думаю. Но на стороне более молодого и голодного Журдена может сыграть uh, свою роль мотивация. То есть, желание победить более именитого соперника. И, в принципе, есть у него для этого рычаги. Я думаю, если Чарльз uh, в первом раунде подстроится под стиль Ланда, то ему вполне по силам выиграть этот бой. Ну, в принципе, неплохой коэффициент дают на победу Ванаты. Но я подумаю, наверное про другие варианты посмотрим, конечно, на коэффициенты когда их выложат букмекеры потому что на момент записи видео букмекеры еще не определились с расширенными вариантами коэффициентов поэтому подписывайтесь на канал на телеграм-канал <laughs> на ютуб-канал, естественно но на телеграм-канал для того, чтобы все-таки видеть те коэффициенты которые я ближе к бою выставлю ссылка закреплена в первом комментарии ну а так, ставьте лайки, пишите свои комментарии под видео, тоже интересно посмотреть ваши мысли, что вы думаете по этому бою. Ну а так, стараюсь сделать для вас адекватные прогнозы, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего видео.